Всем привет! Сегодня, сегодня, сегодня мы узнаем, как просканировать, ну не просканировать, а там, да, в принципе, просканировать, проверить порты. Но это полезно для тех, кто занимается администрированием сетей, настройкой файерволов и всего такого. Так вот, если вы об этом вообще ничего не знаете, то лучше почитайте отдельно. Я об этом рассказывать не буду. Но тот, кто знает что-то об этом, что такое порт, почему его нужно закрывать, почему нельзя держать открытыми порты и откуда они могут открываться, если вы об этом знаете, то я вам сейчас покажу интересную программку, если вы о ней не знали. Как вы видите, понятное дело, это Ubuntu. И в Ubuntu есть такая интересная консольная программа. Ну, для нее даже есть графический интерфейс. Так, что такое? Nmap нет у меня. Хорошо, сейчас мы установим, установим sudo apt. Get install Nmap. Для этой программы есть графический интерфейс и называется, по-моему, Zenmap. Вот. А, ну, Zen Map я запускать не буду, а покажу кое-что вот здесь. Так вот, это свободная утилита, которая предназначена для разнообразного настраиваемого угла, сканирования IP-сетей с любым количеством объектов, определения состояния объектов сканируемой сети, ну, портов и всяких служб. То есть сейчас, я сейчас вкратце несколько примеров покажу, а все остальное вы можете найти либо в интернете, либо подписаться на платные подписки у меня там в текстовых сообщениях. Ну, Текстовые публикации там, а немного подробнее будет по этой команде. Так вот, к примеру, сканировать по конкретному адресу, либо по конкретному имени. Ну, это можно сделать nmap, ну и давайте google.com просканируем. И сейчас пошло сканирование. И что мы видим? Так... Мы видим, что результат сканирования следующий. Есть открытые порты 80 и 443, то есть HTTP и HTTPS. Все, больше как бы вроде портов открытых нет. Google защищен. Дальше, что можно сделать еще? Можно просканировать, к примеру, под сеть. Под сеть. Можно сканировать диапазон адресов. Можно вывести подробную информацию о хосте. Ну, давайте давай, посмотрим Nmap. Подробную информацию, к примеру, по Google. Да? Давайте V. Дальше SS. Вот это SS, это означает, что сканирование выполнять скрытно. То есть это сканирование с использованием полуоткрытых соединений. То есть так, как не открываются полные TCP соединения. То есть если вы играетесь и что-то сканируете, лучше в таком режиме. Чтобы, чтобы, чтобы к вам не приехал наряд и вас не забрал. Ну, на самом деле вы ничего плохого не делаете. Вы просто играете с открытой бесплатной программой. Но все равно. Вдруг там стоят хорошие такие фаерволы, которые просто вас забанят. И все. Так, короче, делаем вот так вот. Т4. И, например google.com о судо надо да говорит у тебя нету прав администратора хорошо и сейчас у нас пошло сканирование скани... а, сканирование вот этого хоста и вывод полной информации и посмотрим на результат сканирования. Теперь смотрите, вот подробная информация о хосте, да, вот мы использовали, то есть Т4 это, там какие-то разные способы, есть Т4, есть Т5, ну это вы в справке можете почитать. И там в зависимости от выбранного может быть немного другая информация и скорость сканирование другая то есть разные способы используются так вот вот какая-то информация по по по по по этому хосту да? вот какие-то сканирования шли потом вот по портам 80 открытый серверы что у нас тут какие-то запросы короче вот 443 порт тоже был открытый если были бы еще открытые порты то была бы информация еще по ним, по ним. дальше Определение операционной системы, ну можно попробовать сделать вот так вот, nmap вызвать и вот так вот, o большая и давайте опять-таки наш google, google.com. Root опять надо, да что ж ты будешь делать, хорошо, root и сейчас оно попробует просканировать. Что можно, ну здесь очень много всего можно делать с этой командой. А дальше можно попробовать обнаружить а, Firewall. Сейчас я попробую это сделать. Сейчас она просканирует. И вот она просканировала и говорит, не знаю, не знаю, что там за операционная система. Ох, это ты, Google. Ну, это такое. А, ладно, ладно, что еще можно сделать? Ну, например, можно просканировать определенные TCP-порты. А, давайте посмотрим мою сеть. Вот она, 10. 70, 72, 71. И, например, просканировать все TCP порты. Ну, свои, да там. Так, сейчас мы сделаем nmap. Дальше, дальше делаем st. И теперь 10... Что у нас там? 70, 72 и 71. И сейчас прошло сканирование, да? И все порты закрыты. Как такое может быть? Ну, наверное, так оно и есть. Но это все TCP порты были. А сейчас мы, мы можем просканировать UDP порты. UDP. Пишем U. Нажимаем Enter. Надо судо. Хорошо. И сейчас сканируются UDP порты. Может быть, у меня UDP открыты. Да, что мы видим? 68, 631, 53, 53. Открыты и используют какие-то сервисы. Вот, Соответственно, мы можем посмотреть, подумать, что это за сервисы и закрыть их. Потому что через открытые порты CoolHusker могут доступаться к вашему компьютеру. Ну, давайте попробуем определить определить э, где, в этом э, операционную систему с помощью этой... Хотя зачем у себя? Ну давайте посмотрим. Так, какой у меня адрес? 10707271. 10.70.72.71. Такой что ли? Или что? Ну да, 707271. И так определяется. Дальше, дальше, что можно еще сделать? Ну, вот здесь было определено, определено, что Linux у меня мандрил. А, это, это варианты, да, скорее всего. То есть оно определило, но какая конкретно оно, оно, оно. Версию ядра примерно определила. Ну, короче. Дальше, что можно еще сделать? Можно еще просканировать, ну, например, какой-то порт. Как это сделать? Это можно сделать вот, вот так вот. Nmap. И можно четко указать, что 80-й порт надо просканировать. Давайте то же самое. да? 10, 70, 70, 72 и 71. Это мы сканируем конкретный порт. Можно просканировать диапазон портов. Можно, например, от 80-го до 100 -го. И что мы видим, они все закрыты. И здесь пишется информация, какие сервисы обычно используют тот или иной порт. Дальше можно просканировать вообще весь диапазон портов. Для этого надо ввести вот такую команду, то есть P, а, кавычки, в кавычках написать звездочку. То есть звездочка, думаю, вы понимаете, будет, скажет, что сканировать все. Дальше можно просканировать... А, Определенное количество самых популярных портов. Например, топ-портс и, например, 5 самых популярных портов. А что опять нужно... А, не, не, не, я неправильно, P надо убрать. Надо просто топ-портс. Вот вот так вот, да. И здесь 5 самых популярных портов. Можно... Не 5, а 15 самых популярных портов. Вот самые популярные порты. Вот такие. Дальше можно попробовать определить, есть ли Firewall. Давайте это сделаем. Давайте, почему бы и нет. Это можно сделать вот, вот так. вот SA. И, и проверим. Так, опять надо sudo. Права администратора. И сейчас идет проверка, есть ли у меня Firewall. Итак, что у нас тут? Да, отфиль... А давайте для гугла Посмотрим, что он для гугла Google напишет Google.com Так, по гуглу Вот вот так вот будет информация Поудобнее Т4 Сейчас там по портам пройдется А не, не прошлось Короче, не отфильтрованных 907 И отфильтрованных 903. То есть я так понимаю в фаерволе э, установлены какие-то настройки для 93 портов. Вот так вот. Э, вот так вот. Что еще можно посмотреть? Ну, можно просканировать э, подсеть. Э, либо, ну давайте просканируем подсеть. Как это сделать? Это мы можем написать вот так вот nmap nmap и э, выбрать так SP. И, например, например, 10.002. 10, вот такая команда. И такая команда будет сканировать под сеть. Точно так же там можно указывать диапазон адресов. Что-то такое, что-то информации, ага, дан 256 IP адресов, просканировала и что-то не очень так, давайте 10 70 72 и вот так вот попробуем а, также можно можно, можно так, что оно тут просканировал? ага, вот, для адреса 72.1 что-то там обнаружил такой хост, то есть, соответственно, мы можем попробовать посканировать его. Давайте, давайте, попробуем. Давайте, давайте. 10.70.72.1. Это сканируем на наличие файрвола, да, если получится. Короче, с помощью э, этой... Э, Этой команды Nmap вы можете э, тонко настроить свой фаервол. То есть с другого компьютера, ну либо же с вашего, вы можете э, выполнять разные сканирования и смотреть. Опачки, смотрите, Cisco System. Значить, э, значить, значить, значит, ага, MAC адрес вот такой. И я так понимаю, что там оборудование Cisco стоит. Ну а там, соответственно, на аппаратном уровне где-то происходят фильтров всего нехороший короче что я могу сказать это программулина очень полезная ну тому кому нужно да кто понимает что такое порты зачем их закрывать зачем их открывать и все такое соответственно данная программа может сканировать по имени может сканировать под сети может искать активные компьютеры давайте поищем кстати активные компьютеры Давайте, давайте, как это сделать? Активные компьютеры надо сделать вот, вот так вот. Sn. Н, дальше, дальше, дальше, дальше. Это я уберу. И будем искать вот здесь. да? Активные компьютеры. Вот так вот. Так вот, может эта команда, с помощью ее можно искать активные компьютеры компьютеры. Uh, ух ты, какой-то EPL с таким адресом. Uh -huh. Короче, может искать компьютеры. Uh, дальше может выводить, выводить подробную информацию о хостах. Может выводить подробную информацию и полностью сканировать. Может сканировать по диапазону адресов, может сканировать по диапазону портов, можно также исключать из сканирования какие-то конкретные IP-адреса, uh, uh, можно это все сохранять в файлик. Ну, Какие-то конкретные IP-адреса, которые не надо сканировать и читать из файла информацию. Можно сканировать TCP-порты, UDP-порты, можно поменять MAC-адрес. Короче, можно много всего делать. То есть больше примеров по этой команде, примеров использования по платной подписке на Patreon. Вот. Ну, надеюсь, информация была полезна информация, надеюсь, была полезна. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.